Всем здорова, с вами Гидра94 И сегодня у нас реакция на новую песню 55x55 Бэтмен, Фит Хованский И, Если честно, мне Хованский никогда у не, ни не нравится Я же Бэтмен да, Я же Бэтмен Не твое дело Что курил Бэтмен Я же Бэтмен И че охуела, я Бэтмен Не твое дело я же Бэтмен, твою мать! Дайте на Первую полосу блять! Я же Бэтмен, твою мать! Никто до меня... Не мог это сказать? Я же Бэтмен, твою мать! Печень развалилась, 25! Я же Бэтмен, твою мать! Смысл-то в том что? Всем по Fucking bounce! Дайте на Дайте на Дайте на! Дайте на Дайте на Дайте на! Дайте на Дайте на! на Дайте на на! Дайте на Дайте на Дайте на Дайте на Дайте на Дайте на Дайте на первую Я же Бэтмен, твою мать. Кто ты меня? Мог это сказать. Я же Бэтмен, твою мать. Печень развалилась 25. Я же твою мать. Смысл-то Я же твою Дайте на первую полосу, Я же твою мать. Кто меня? Мог это сказать. Я же твою Печень развалилась 25. Я же твою Смысл-то в We're oh. Только дичайшая деградация ждет вас не, на не, канале. Не, Тигр... не, рекламу никакую. Я не знаю, как оценивать этот клип. Мне хаванский не особо нравится с его контентом. Блин, ну скажешь плохо вы начнут меня хейтить скажу хорошо опять все равно, все равно скажешь плохо обо мне я не буду это оценивать до, до следующего видео